Привет, меня зовут Рома. Я кофе тренер Джейс Бариста тренинг центра, и сегодня будем с вами готовить новогодние латы. Первым слоем добавляем мед и корицу. Смешаем кофе, молоко и сироп. Забьем с помощью пара. Добавляем бокал и украшаем зефирками.